всем привет ни для кого не секрет что сейчас в связи с пандемией коронавируса найти антисептик для рук торговой сети практически невозможно поэтому предлагаю сделать его своими руками в домашних условиях рецепт этого антисептика я на днях услышала по новостям на одном из телеканалов купила в аптеке необходимые препараты этиловый спирт перекись водорода глицерин и эфирное масло розмарина можно брать любое масло но ну, я нашла розмарин взяла розмарин можно и хиноцей и эвкалипт какой вам больше нравится и теперь буду колдовать смешивать можно в любой емкости я буду прямо в бутылочке со спиртом здесь есть место немножко думаю все препараты сюда поместятся беру шприц на 5 миллилитров Набираю перекись водорода, так. ровно 5 мл, и отправляю к спирту. Дальше набираю 2 мл глицерина. Шприцом это делать очень удобно. 2 мл и тоже у бутылочку сюда. Затем беру эфирное масло, у меня розмарин и капаю 5 капель эфирного масла всё, после чего бутылочку закрываем крышкой и хорошо размешиваем вот и все домашний антисептик от коронавируса готов теперь остается разлить его в какую-нибудь бутылочку на которую есть распылитель чтобы не поразливать возьму это все шприцом и переливаю такая вот у меня есть бутылочка от разливных духов осталась вот такая она небольшая удобно будет в карман или в сумочку поместить остальное закрываем и храним при комнатной температуре. Все, наш антисептик готов. По необходимости брызгаем на руку. Хорошо, не жалеем. Затем в течение 30 секунд хорошенько втираем это все в руки, включая запястье. И таким способом Обезопасим себя от коронавируса. Соблюдайте правила личной гигиены, старайтесь избегать скопления людей и будьте здоровы. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.